Всем привет! Сегодня за два часа мы будем строить ловушки, но ну, а точнее они. А я просто буду, так сказать, ловушиться, то есть попадать в них. Очень интересное мне занятие. Так ну и строить вы начнете только тогда, когда мы запустим салют. Бах! Можете начинать строить. А я буду помимо всего этого еще каждые 30 минут ходить к вам и смотреть, что вы там сделали. Отлично. один раз Я пришел. 30 минут прошли, и сейчас давайте посмотрим, что вы тут сделали. злой гусь. Привет. Free robux. Так, нажимаем на кнопку. Я еще не сохранил, а ты все сломал. Ой, прости, гусь. Как гусь. Посмотрим у Агуши. Виду это вроде бы что-то похожее на коробку с дверью. Наверное, это дом. Да, это дом. И тут даже есть лестница на второй этаж будет страшный дом, в который ты зайдешь, и здесь будет дофига ловушек. А чтобы выбраться, тебе надо будет э, сделать невероятное. А, а у тебя тут что за ловушкой интересно? О. вот это оригинальность. Вот это оригинальность. Просто взять и мышеловку сделать. Да. А что делать надо? Идёшь а, за хлебом, и все. И попадаешь куда-то. Я думал, более оригинальности. Или более практичности. А это что за мина? Просто мина. А, ладно. Ну, Паштета это тут что-то большое. А это что? Лаборатория с ловушками? Больше нафнаф, похоже. А, п. лаборатория. Странное название. Но буквы красивые. Ладно, я в желтой команде. Здесь тоже что-то большое. Мне тут какой-то сарайчик... Да, уху 300 золота. Это просто сарайчик? На самом деле, этот сарайчик очень-очень серьезный секрет. Это тортик. Странный сарайчик. Так, получается, у нас есть сарайчик с ловушками, лаборатория с ловушками, дом с ловушками, мышеловка большая и какая-то кнопка, которую я сломал. Ладно, посмотрим, что у вас будет получаться. Ух, спокойной ночи! Я вернулся. А блин, мы уже все хотели да. воровать. Так. Э -э -э -э -э. что я сказать-то хотел. Короче, привет, твой гусь. Сейчас будем смотреть, что ты за полчаса сделал. Это бомба с робоксами. А. Не нажимай. Конечно, я нажму. и что. Это самая опасная ловушка, потому когда ты нажимаешь на кнопку, ничего не происходит. Заходи, если хочешь робоксы. А, понятно. Представим, что я тот самый чел, который очень хочет робоксы и даже готов зайти в самые неподозрительные проходы. И... А, стоп! Ничего не произошло. Робоксы. А это что за гора? Это пещера будет со сталактитами. То следующий хочет. Я, yeah, я. Yeah. А, предлагаю сначала вот это вот, это кнопка запуска обновления билдубов. Дубов. А. Нажимаем. Она должна была на меня упасть по идее. Я yeah, тестировал. Оп. А, поймали ловушку. Нет, я в клетке как неожиданного. Сейчас сломаю. Э, мина еще есть. А. Когда на неё наступаешь, она тебя кусает, меня Минус ела. Ну и последнее, это просто стул. А, стул, который кусается, да? Нет. Да, вот это было неожиданно. Сто дней выживания на стульчике. Ставлю этой а, постройки 2 балла Это что, мусорка, что ли? Нет, это генератор О, сразу видно, в доме очень много что поменялось Заходим внутрь, и тут две лампочки Одна включается, а другая тоже Мигают, короче, лампочки И в этой жуткой атмосфере наверх и здесь и здесь еще одна мигающая Но... Давайте эти выключим. Ты нет, не нет, свист, я, я, я сюда... ничего не трогал за свет. Теперь вот видишь работает а все почему вот free у games видео новое бесплатное видео ухо мои типа да идем сюда джам туда прыгай туда э, прыгать прыгай. Прыгай. прыгай приключения Ой. А? Эм, э, понятно Уже нет. Похоже на подвал аркунуса У него подвал был Привет О. Спасибо Так, как тут твоя хаппи <свист> лап? Здесь много плитки Зачем много плитки? Это что, лабиринт а какой-то? Куча ловушек. Главное будет забежать. Привет! Да, -э это, это вообще что? На палатку это, похоже. Это да. зарайчик, который похож на палатку, но он а, а издалека это похоже на огромную металлическую коробку. Тоже верно. Ладно, заходим внутрь. И здесь у нас есть чай с двумя печеньками. Он отравлен. Ты потихонечку проваливаешься в мясорубку. А, за что так жестоко? Я люблю мясорубку. А смотрим, что будет через 30 минут. Всем пока. А это за ловушки такие? Зашел в комнату, а тут, тут, тут ничего. Здесь очень много разных комнат. Ух, ух, ух, задевалась. Срочно, мне угрожают. Матушка... Я уменьшу популяцию вокруг. Ружка, я введу не тобой. <свят> я не хочу заново загружать, не трогая кнопки по G. Долго. Ладно, я не тыкну. так уж. Жди Робукс. Ага, что-то совсем не то. Странные ловушки. Найди тайный рычаг, если хочешь Робукс. Так, нажимаем на эту кнопку. Ой, что это было? А, на другую. Нажимаем. Заходи, если хочешь Робукс. Я нашел тайный рычаг. И что теперь? Я не достроил. Ты все испортил. Да почему я все время все испортил? Я же вроде все правильно сделал. Прошу не тыкать ни на какие кнопки, иначе Э, -е -е -е. здесь везде разбросаны стулья. Поднимаюсь наверх на второй этаж. Там стоит стрелка, и она показывает куда-то туда, на свободу. Еще я построил эту самую страшную мясорубку. <interaction noise> а, drink... Нет, нет, ну упал в мясорубку. Дверь отвалилась. Дом тоже в мясорубке, но он живет. Я внутри мясорубки, это как? <rapBLANK> noise> noise> это что заправка? Это первая локация из игры за Стэнли Паррбаука. Невидимка. Почему я вижу невидимку? Чтобы она работала, надо сделать вот так. Ай! Да почему ты меня пытаешься все время... Ходишь ты такой по траве... И тут... БАС! БАЦ! Какая-то штука хорошая. У вас осталось всего лишь 30 минут на то, чтобы закончить строительство. Ну поэтому моя микроволновка и телефон не хочет э, нормально работать, поэтому с тысячи, э, миллиардов пинг это нормально. Ну потому что у меня тогда стенки э, какие-то взрывали на 18 тысяч кто-то, даже не знаю кто, у него, у него имя вообще не на у начинается. А. Ты там про меня говоришь? Нет, не вообще, я, я не знаю. Это все а, пират а мне сказал там, взорвать. -то. Кто там из пушки стрелял? Из пушки пират стрелял, а я стенку сделал на 18. 000. Вот именно! Кто, кто стенку сделал? Ты! Ты лагал? Ты! Нет. Он плачет или что? Я ару, потому что... Мне грустно, потому что... Ух, не надо. А? Пожалуйста, не надо. А, ну Можно ты не будешь возвращаться, пожалуйста? Почему? Не хочу, я не достроил вообще, у страх. Иди достраивай. Спасибо, 20. ух, мне за тебя дом придётся, придётся ресетать. Почему? Потому что ты тыкнул на рычаг, где... А -а -а. Почему мне кажется, что то, что он плачет? Я не плачет. Он каждое видео так психует, не волнуйся. Бедная душа. Можешь кое-что протастить? <связывание> Иди в дом. У меня пистолет есть. Э, я видел что-то похоже на генератор э, на улице. Иди уф на улице. Э, включай генератор. Возвращайся обратно. О, действительно свет появился. Вот смотри какой рычаг. Смотри какой вкусный рычаг. И? В смысле? И? Где? Зайди в дом. Зачем? Не, я думал, тебя должно было закрыть. Все, уходи отсюда, я обидюсь. А, ну, время вышло, я начинаю обозревать ваши постройки. Ой. Free Robux. Смаем на кнопку. Кнопка исчезает. Заходи, если хочешь Robuxы. Совсем не странно. Где я? Найди тайный рычаг, если хочешь робоксы. Где его найти? Нажимаем сюда. И что теперь? Портал появился. И робоксы меня не обманули. И как забрать мои робоксы? Ой. Меня заскамили на 10 робоксов. Ну что это за ловушка такая? Фейковые робоксы. Ну все, я теперь буду жить в пещере. Ух, пещерный человек. Я не могу вернуться. Я буду жить в пещере всегда. Короче, если ты меня не выдачешь, что тогда тогда все. Я что оцениваю это лом. на. А -а -а -а -а -а -а. Он пистолет взял. Один. <певерить> вот на 10. Я на ручку Я согласен с семерочкой. Вот, кому-то жизнь. <певерить> это ловушка. Почему портал коричневый? Просто так. Странный вопрос. Я сижу на стульчике и здесь есть ловушки. Так, окно есть. Ой, я прыгнул в окно и куда-то попал. Э, ой, это реально белая комната. А, теперь она становится черной. Нет, не надо. Нет. Где Вы, а Выпустить? Да. А! На свободу я хотел. Кнопка запуска обновлений. О, где? Вот. Кнопка запустить обновление. Нажимаем. Любом... Нет. Я знаю, как выбраться. Бац, Мышеловка? Точнее, ухоловка. Мышеловка, ой. А ухоловка, и гусей тоже ловить может. Но они слишком умные. Ладно, следующее это стул. Стул? Садимся на стул. Нет, меня под землю запустили. Ой, а чё так низко? Жизнь тебя ничему не учит. Ты в прошлый раз на него садился и также паду. 100 дней выживания на стульчике Э, но ну это же было давно. Да да давно. Еще Дальше... здесь есть мина, но я на нее не буду наступать, потому что мы все знаем, что мины взрываются. Ну в общем да. вот все мои ловушки. Я оцениваю на 80 из 10 ну за что? Голда нужна. Все, идем к Агуше. Да, давай. мне. я думал, Агуша сейчас скажет нет, топ ни ко мне. Агуша такой иди ко мне. его не жмакать. Так, мы в самом подозрительном доме. Я в такой бы дом даже не зашел. Но мне придется, потому что не надо. Что делать? Заходите в дом. Это дом? А где окна? Зачем окна? Понятно, ладно, заходим. Мне кажется, здесь остался свет. Я что-то видел, на... похоже на генератор. Надо за... зайти, пойти на улицу. Гениально. Иди версия. на улицу. Сначала заходим в дом, а потом идем на улицу. Идите. Так, я включил что-то. Здесь э, есть энергия, но ее мало. И чё? Страшно становится, да. Но вот здесь есть шкаф, написано. Сидеть в шкафу. <связано> я не умру в туалете. Ай. Мне кажется, в шкаф нельзя было заходить. Я Ты хочу еще? вторую жизнь. Нажал. О, нет, мы заперты в этом доме. Почему-то я об этом уже думал. Короче, ух, на дырки не наступай. Ага, я уже наступил. Ой. И Минди тоже. Что? Ой, это что за крейси? Единственный выход там, ага. но есть проблема, его надо открыть. Поэтому надо нажать на какой-нибудь из крестиков, и эта дверь может открыться. Давай нажмем на эту. Жмакай, и... Ой. А, жмакай на крестик. О, взорвалась стена. Заходи в эту дверь. Выход, нет. Не выхода. Так что, а как мне отсюда самому выйти-то? Не знаю. Я ставлю Агуша 10. Я 10. А ну. теперь можно сжечь этот дом. Спайдермен! э, мой дом не жаль. Ты тоже. Ааа, а, они стреляют по моему дому, злой дядька. Не надо. Вот так. Сознание. Нет. Ой. Рызня. Я царь горы. А. Вы что ж с домом сделали? Это вы, я его защищаю. Это все пух. Портал в портале? О, вот этот мощный. Он умеет включать свет, он умеет, э, не знаю, что он умеет еще. Так, это же ловушка, вы должны нас ловить в ловушку, чтобы я ничего не подозревал. А, да, Ну тогда давай, давай сразу перейдем так. к тому, что я и должен был сделать. А, нет, мы упали в мясорубку, как же это Ой, опасно. А сейчас за мясорубит. Я Ой. не умру в туалете. Ой, нас за не сорубило Я ставлю девяточку Потому что она Паштет, ты готов? У меня ничего не готово, но я буду с вами Мы на бетоне Я тоже Мы попали в какую-то хаппи лап Это Не домой не ходите пожалуйста Верь, открывай Я типа боюсь О, я открыл Там что-то горит Розовым. Давайте здесь жить. Здесь смотрите, как хорошо. Лампы. Тут клетки а, нельзя оставить. Тут нельзя ничего оставить. Я не хочу убивать. Самое главное правило не убивать меня. А. И... Вы если хотите. Ой. Э. Ой, а, ой, нас... ой. Ой, Ой, ой, ой, нас ой, ой, ой, все, играем, нужно сбежать от меня. Побежали. ай, двери закрылись. Ааа! Меня хотят съесть. Меня тоже. Я убегаю. Дверь не открывается. В Я о, спрятался. О, чьи, <с corp> а, откройте вет. Ха, я спрятался. Я вышел отсюда ура! Все, оранж забежал. А я нет еще. Давай, убеги. У меня возука. Я пощадите, Не надо, у. Сбегаем. Я мне интересно, паштет Что тут вообще у ловушечного? Тут никакой ловушки нет. Я ловушка это. А, типа мы от тебя убегаем и ты это ловушка. Да. Никольно. Давайте оценим. Да. Я оставлю десятку. Мне кажется, это не заслуженно, потому что есть побег, то что это не ловушка. Да, поэтому я ставлю день. Ну, не знаю, я правда не успел, я не знаю как. Я просто слишком по много планов поставил. Да. На этом это видео будет заканчиваться. Вот прошлые битвы строителей. Спасибо за участие, Минди, паштету, ватвушки, оранжу. У меня не было видео вообще. -то. А Гуша еще был. Ну, всем пока.